Я клинок, что скрыт во тьме. Моя добыча Джан Юн. Я подкадусь к нему в тенях, мой удар будет молниеносным. Никто не остановит меня. Все тигры мертвы. Остался только ты. Я заберу у тебя то, что ты присвоил. Мою шкатулку и мою страну. Теперь ты хочешь помочь Алтанхану и монгольской армии преодолеть Великую Стену? Ты позволишь этим варварам захватить нашу страну, лишь бы только не потерять власть? Им не прорваться за стену, им не добраться до Китая. Я остановлю их, а потом приду за тобой. А, всем привет, с вами Максуд, это прохождение Assassin's Creed Chronicle China. Итак, предательство. Мы убили уже всех тигров, и остался только Джан Ю. Не, не позволим же мы ему, чтобы монголы прошли через Китай. Так, карта. Так, сколько 5 поработать. Ой, ой. Ну ладно. Так, келикс. Так, так, так. тебе фуни, Ты что? Задний раз, сколько застрял. Да. смотрел вниз, в стену. Ну, недолго осталось уже, чтобы выбрать. Пауза, мингай. Лай, мамон! Зайчали! Ямейор Ух ты Блин. У меня же увеличили, за Блин! Что? За бред. Ассасин серебро. Ну ладно. Чем бы его отвлечь? Тоже нет. Так. Яду, титан. Зачем? Зачем? Как это все сложно, сложно. Чем бы его отвлечь? сейчас а? Хотя можно было не убивать. Ладно, давайте это должно в всякий случай убьем. Так, сейчас этот подойдет, мы вырубим, Убьем этого. Пика или как это называется filtы Вот так. Поезд за бронзу? Почему? Так, он вроде меня не видит. Так, так. 怎么回事啊有敌人来帮忙哼 Вот так вот. Надо было сразу с вами. Так. Боец и рыба. Ну, короче, а не все-таки. Ч ⁇ получается у меня скрытно проходить. Так, тут анимус есть. Ну, геликс нам не надо, я его даже ни разу не использовал. Так, мы уже где-то на стене. Более, можно было туда забрать анимус. Здесь анимус, да, частицы еще немного могу Так вот что-то здесь будет открыть ворота, что? Надо закрыть ворота. А, Нельзя да. пускать монголов сюда. Даже наоборот. Отлично. Так, на всякий случай спрячем твой труп. Так. А, тут нам придется тихонько, тихонько убить тебя. Так. Вот, закроем ворота. Отлично. Кстати, зачем надо искать анимус? Может очки дают? Так, шумов Нет, это не надо. Так, тут. Так, успел. Так, давайте тут пройдем. тихо. Давай, пожалуйста, отвернись. Бля, все-таки не получится. Шоколад. <смех> <смех> <Жарко. смех> хотя может этого тоже не надо было делать. Так, это у нас все полное. А с этим золото, но... ну? все равно хороший результат так. вот геликс нам не надо так тут нас палит фу удалите не тут вот так. А я блин, не получилось пройти. Ну-долла. Тут у нас... Ты хакуй Да. Откуда столько много набежал сразу? Эх, все, задумка делась. Давай быстрее иди сюда, как только ты уйдешь, я пойду. Они. <свес> Ничего не видно. Что? Здесь! Здесь! собаки. можно залезть. Сыхал <таспро> <таспро> тут можно пройти. Чуе! Чуе! Чепи! Зараза, нормально снес, а, <двсё dévelopếu> <hustling những> <clerk> Это вообще какой-то чурка Монгол, блин. Монгол. Отсgi С контролем на меня Так, получится убить. Так, докуда он достается? На тень, на тень. Отлично, ну наконец-то. Так, можно взять. Вот это. Это что будет? А, блин. Вот сюда. <звы> Я было сейчас убить <говорит> Так, тихо особо не спалил До свидания, ребят. Забота. Забота. 这边你死定了 у нас от чего а ворота поднять покинуть а да мы закрыли Эх, боец за бронза 小明星警告来帮忙在这里在那里这边咋 So that <laughs> Как потечить? Uh. Ох, вот это тут. Ворота приводятся в действие с помощью двух колес. Надо их повернуть. 是谁有敌人来帮忙啊 Как он... как он живой? Солнце? Теперь осталось поднять груз спра. Так, тут закрыто, значит придется возвращаться обратно. 我會罵你也別忘了罵我 tak tak tak tak 包上明來 Ладно, ничего. Ладно, что убита. Так, я отлично. Так, ход. Вот да, теперь выход, точнее. Так, сюда можно пройти Блин Так, тут у нас свободно уже можно спокойно пробежать. Так, Так, куда же нам дальше? Теперь, боец в боротьбе. Полохава это. Так, это у нас... О, джам или как? Так. Ну. Прошли как-то. Так, увеличенный запас пьетдарт. Удар за удар не получили так ну отлично всем спасибо за просмотр с вами был максуд всем пока